Магнитные стрелки в поле витка с током расположены по-разному. С помощью железных опилок получим картину магнитного поля катушки с током. Внутри катушки линии магнитной индукции параллельны друг другу, а на концах расходятся и замыкаются вне катушки. Если подвесить катушку с током, то она повернется так, что один ее конец будет обращен на север, другой на юг. Если поменять направление тока в катушке, то она повернется на 180 градусов.